Надежда, я посмотрел, вы выставили, значит, сделали пост, ну, все, как это самое, в да? ВКонтакте. А в Инстаграм почему? А, вы не хотите в Инстаграм пока выходить, да? Выставляться? Я тут покрутила и не поняла, где что самое. В телефоне как-то уже знакомо, а здесь что-то мне... Ну, надо знакомо, было в телефон, с телефона выкладывать тогда. а ну, в следующий раз. Ага, в следующий раз. Значит, на ну, сегодня ага. у нас с вами будет тема такая. Мы начинаем с вами ин Инстаграм. Но мне хотелось бы все-таки, э, прежде чем дальше есть, вести э, занятия, все-таки давайте раз, разберемся, какие у вас вопросы возникли при выполнении домашнего задания, которое вам Татьяна задавала. Давайте, пожалуйста, скажите. Ну, вот... Я вам вчера озвучила, что Нет. я не могла, вот мы же с вами исправили эту картинку, все попеределали это, вот, и потом я не могла его в контакте. Геннадий, да. можно я вклинюсь? А? Продолжайте. Будет занятие по контакту, а то сейчас в голове будет каша. Ориентируйтесь на Инстаграм, а ВКонтакте мы вернемся через два занятия, когда полностью разберем ошибки и будем прям повторять. Ну, да. в смысле, исправлять их по ходу. Хорошо? Потому что сейчас просто в словах, ну, ничего не, это не приведет к положительному результату. Я заметила, молодец, Надежда, писали, но мы продолжим вопрос об уникальности текста и уникальную картинку, у меня там есть тоже замечание. Мы с вами исправим и все хорошо. хорошо. А сейчас давайте Инстаграмом, потому что прям сжато, поэтому, чтобы не распыляться. Да. Ну все, Геннадий, я отключаюсь. Давай. Сейчас О, все видно экран. его Вот я сейчас нахожусь в своем профиле в Инстаграме. Это вот mm -hmm. компьютерный mm -hmm. вариант. Вот ваш профиль. Mm -hmm. Как вам удобнее выкладывать, на компьютере или на телефоне? Где вы больше работаете? На компьютере. На компьютере. Ну, хорошо. Тогда, значит, я сейчас объяснять начну, что, что должно быть, какие должны быть элементы. Я буду использовать и телефон, и компьютер. Итак, смотрите, Надежда. Uh -huh. Вот на моем э, аккаунте, видите, вот смотрите, даже вот, внимательно да. посмотрите на мой аккаунт вот как он у меня оформлен то есть вот профиль вот оформление профиля так называемый вот аватар шапка профиля да? вот и и на ваш что вы видите какие-то отличия вы и и у меня получается их исправить когда мы проходили с вами занятия я пробовала и у меня не получилось а что у вас не получилось вот сюда залезть и вот здесь исправить, как у вас написано, публичная личность, и что вы там занимаетесь здоровым образом жизни, вот этого вот. У меня нет такого. Значит, видите, кто мы такие? Все написано про нас. Потому что в, в этом аккаунте, вот, в самом аккаунте, здесь много про себя не скажешь. Тут вот количество знаков, оно ограничено. В итоге мы потом ее оформим так, как нам надо. Вот он наш телефончик, да? Вот мы сейчас ленту начнем листать. Вот давайте перейдем на новости. Давайте посмотрим мой аккаунт. Когда мы учились, я его тоже там корректировал. Какая кнопка должна нажаться, чтобы сделать вот эту всю корректировку? Вот эту страницу. Где вы нашли какую кнопку нажали? Что-то я моргнула. А где вы его нашли? У меня нету таких. Да есть, но у вас показов вот сколько было взаимодействие кто переходил куда то есть вот эта статистика она очень интересна и аудитория и мне вот уже вот такие вот значки ставить вот сердечко а тут вот не знаю кто да? да так вот этого я от вас добивалась чтобы посмотреть сюда что я заходила там делала вот такая цель наша. Угу. Ну, вагоне вот исходя из этих целей вы Будете продумывать каждое слово в этой шапке. Договорились? Да. А вы уже да. ко вторнику постарайтесь да. о грехе свои в ВКонтакте да. подправить. И в Инстаграме сделайте шапку. Любой вариант меня устроит. Любой. Да. Главное, чтобы было изменение. Да. то, Что вы ну, что вы надумали. Что ваши мысли. Да. Все. Да. Договорились? Сейчас сделаю. Да? Все. Да. Сейчас сделаю. Да. Спасибо. Спасибо. Сейчас сделаю. До свидания. До свидания.